Когда-то давно, в далеком 2015 году, я и какой-то придурок в маске пошли гулять в два часа ночи на озеро. Тогда-то все и началось. Охуительные истории. Первая серия. Легенда о скамейке. Слышал легенду про скамейку? Нет. Что за легенда? Где-то тут. Что за легенда? Она, короче, притворяется скамейкой. ну ну ну Ты понял, скамейка типа скамейкой притворяется. А ну понял, когда на нее кто-то садится, у а него красятся штаны. Да ну. Ее он не может встать Она вечно покрашенная. и не камеру. И ты сидишь с крашенными штанами. Тебе подходят друзья, йоу, братан, братан, братан, пойдем туда-сюда. Там туда-сюда шуры му, там движение, недвижение. И все, и ты такой говоришь, нет, я не могу, такой грустный, грустный такой свечи, ты слез, не можешь встать у тебя, жопа вся в каком-то там свете. И, короче, ты сидишь, они спрашивают, типа, что у тебя такое? Это так скамейка тебе в мозги действует, чтобы ты, короче, говорит. И они спрашивают, что такое. Это не рассказываешь им правду, а говоришь, подавайте, типа, присаживайтесь, я вам расскажу. И твои друзья садятся на эту скамейку. И скамейка отключается от твоего мозга. И, она, и вот эта твоя последняя фраза, скамейка покрашена, она автоматически выдается, И ты говоришь, скамейка покрашена. А твои друзья уже сидят. И у них тоже покрашены жопы. Это все? <с> Заебись! Если понравилось, ставь лайк и подписывайся на канал. До скорого!